Всем привет, ребят! Сегодня давайте кратенько пройдемся по рыночку, куда летит биткоин. Особенно интересует это тех людей, которые ждали его по 10, 12, 14 тысяч. Они вне рынка, они не закупились и ждать ли им коррекции, будет ли еще одно падение, чтобы закупиться. Потому что фома, естественно, людей сейчас съедает. И половина из них, я более уверен, сейчас запрыгают по любым ценам в рынок. А половина из них может действительно еще ждут какого то падения. Также давайте попробуем разобраться, развернулся у нас уже рынок, перешел в бычью фазу или это бычья ловушка. Кому данный видео интересно, присаживаемся. Поехали. Итак, сразу скажу, далеко не ходить. Для меня 70%, э, то что для меня я даю 70% вероятность того, что рынок у нас уже перешел в бычью фазу. То есть тренд сломлен. И об этом нам говорит, э, ну во-первых, куча, куча различных индикаторов особенно старших таймфреймов на недельке на месяце она нам говорит э, что ну, нужно покупать в лонг то есть что рынок развернулся возьмем даже далеко не ходить RSI да смотрите у нас тут идет ее пробитие да это мы не виделись 20 с февраля до 21 года да, здесь было ложное пробитие и здесь в принципе тоже можно рассматривать как ложное пробитие, пробитие если мы это будем рассматривать как ловушку для бэков но все же индикатор сигнализирует о развороте тренда также мы пробили вверх огромный вот этот клин о котором я говорил все вы знаете что я биткоин торговал только в лонг и снимал видео об этом и давал только бычий прогноз. Сам я тоже ждал биткоин по 12-14 тысяч. И к сожалению я его не купил. Но я 80% у меня портфеля в альткоинах. А на те 20% я хотел как раз купить тяжеловесом. На 15% я хотел купить биткоина. На 5% я хотел купить эфириума. Но когда биткоин придет 14-12 тысяч. То я не дождался биткоина. И у меня в портфеле его нет. Но трейдинговые сделки, которые я в целях спекуляции брал, естественно, я на них немного прокатился, но закрыл я намного раньше. По 18800, 18600 я уже избавился от позиций. Естественно, я не мог ожидать, что без коррекции мы полетим очень сильно быстро вниз. И в предыдущем видео, видите, я рисовал как раз вот такую картину, которая у нас может развиться. Но это все дело, я давал прогноз бычий, который будет у нас наконец зимы и начало, там, средина весны. То есть реализацию на это я все давал 3-4 месяца, а у нас практически вся вот эта история чуть ли не влазит уже в месяц. Потому что, смотрите, мы пробили 21500, закрепились здесь. А это еще и на секундочку закреп не просто над уровнем 21500, а на имашкой 200. То есть что говорит о том что тоже может быть сломлен тренд как минимум даже в краткосрочной перспективы но вся эта история выглядит очень побычей и теперь вопрос у нас осталась огромная куча ликвидности это 25 ну, уровень выше 25 25 200 25 600 и и финальное, да, куда я предполагал, что мы весной доберемся или вообще в 2023 году, это 30-33 тысячи по биткоину, где я уже готов был рассматривать свои позиции и где-то частично там фиксировать прибыль. Что я ожидаю по рынку сейчас? Ну, если мы уже закрепились на 21500, если мы уже сняли еще и ликвидность над уровнем 22800, сейчас здесь в принципе консолидируемся если закрепляемся то скорее всего мы уже пойдем сразу без коррекции штурмовать и уровень там 24 и 25 тысяч потому что как раз после снятия вот этой ликвидности все плечи с третьими плечами там пятыми плечами все шортисты, которые всю дорогу не могли поверить в свое поражение и ждали там либо коррекции либо похода еще ниже на 10-14 тысяч весь вот этот рост именно в основном построен именно на их деньгах и почему уже не сходить вверх, чтобы ликвидации было еще больше и как раз я думаю цель маркетмейкера забрать последние денежки шортистов, которые будут сосредоточены за уровнем 25, а за уровнем 25 уже в принципе можно вообще говорить о сломе тренда если мы пойдем там например выше выше Пока это все можно рассматривать как топливо на шартах и просто вынос там шортистов, да? Потому что, например, вот это накопление, которое было внизу, в принципе, его уже достаточно, чтобы здесь разгружаться, да? То есть здесь что накоплено, в принципе, ход роста, в принципе, если не исчерпан, то практически на исходе. Но мы здесь видим вот глобально еще стадию накопления, которая у нас в район 17800, и 21, то ее реализация, конечно, намного повыше. Как раз 30-33, возможно, и 40 тысяч. В данный момент, если рассматривать картину, то по биткоину мы находимся на, можно сказать, на распуте таком, да, где реально и стремно, и лонговать стремно. И отсюда уже можно, в принципе, ожидать какую-то коррекцию, внятную, возможно, длительную, там, в течение двух-трех недель, возможно, месяца. Возможно, мы вернемся в вот этот диапазон, да, там 18-17-800 диапазон, 21-500 и, возможно, мы еще здесь будем до То есть вот такую коррекцию, в принципе, можно рассматривать. Либо с текущих, либо что более чем уверен, на следующей неделе мы, возможно, даже без коррекции вынесем вот эти 25 и оттуда уже пойдем на длительную коррекцию, чтобы донакопить накопить силы. И если у нас это был разворот, то потом уже пойдем. Наверх. Именно вот по такому сценарию. Если вы там не закупились и переживаете, что у вас не будет такой возможности, то, например, я более чем уверен, что возможность такая будет. Рынок всегда дает такие возможности. И плюс, например, смотрите, если вы даже не ни вы ничего не покупали, вряд ли вы что-то потеряли. Потому что у меня половина альткоинов, которые у меня в портфеле, у меня до сих пор они в минусе. Некоторые по минус 10%, некоторые даже по минус 40%. Поэтому вы ничего не теряли, пожалуйста, вот по рынку вы можете, например, альткоины в долгосрок покупать. Все это дело можно тоже делать тремя ордерами, там по 30% при каждой просадке докупать. И если вы действительно ждете, что у нас биткоин все-таки сходит на 13-14 тысяч, там 10 тысяч, то там просто оставить 30-40% портфеля э, в USDT и там уже... Доберете и у вас будет отличная средняя позиция Потому что, как вы видите, дна угадать практически невозможно И, допустим, если это было дно И у нас уже идет разворот рынка И рекомендовал тоже торговать все от лонга особенно особенности трейдинговую часть, чем я и занимался Но именно инвестиционную часть, именно по биткоину Я, в принципе, взять побоялся ну, вот, Правда скажу, побоялся Реально я тоже думал, что если будет спуск 12-14 там уже закуплю. И как раз я вас ждал вот такого роста именно от биткоина. Когда он будет впитывать доминацию. И потом я зафиксирую хорошую прибыль биткоине. И потом за счет биткоина куплю еще дополнительное альткоина Где поусредняю свои позиции. Потому что по доминации биткоина вы видите. Она поднялась и сейчас вперлась в уровень там 44. Откуда в принципе можно ожидать. Отскок. Если мы не пойдем вот сюда к верхней границе на 48 по доминации биткоина, то в принципе альты должны себя начать сейчас чувствовать себя намного увереннее и подтягиваться и расти. Потому что биткоин очень сильно вырос и растет, а альткоины, можно сказать, по сравнению там, с биткоином, то что он взял по капитализации, то они еще и не росли. Если мы назад откорректируемся хотя бы на уровень 42-41, то можно ожидать, может даже на следующей неделе, что у нас, в принципе, может начаться такой мини-альтсезон. Некоторые альткоины хорошо постреляют, потому что мало кто стрелял, там Гала стреляла, очень круто стрельнул Аптус. Я тоже там в канале давал информацию, что я его фиксировал, средняя позиция у меня была по нем 5, сейчас у нас 13 ой, сори, это там сейчас 13.75, у меня полностью остались бесплатные монеты, я забрал свое тело, потому что на таком рынке еще неизвестно 100% разворот или нет, я думаю, лучше заберу свое тело, у меня бесплатные монеты, и теперь можно там по Аптосу ждать смело этих 50 долларов, возможно и 100 долларов, Но ну, это я говорю про цены, которых я жду именно где-то на середине, на финише именно бычьего рынка. Поэтому если сильно уже давит FOMO и сильно хочется зайти по рынку, в принципе можно рассмотреть некоторые позиции по альткоинам, хорошим альткоинам только, которых вдруг там просадки резкого сквиза вниз, вы готовы в них остаться и просто добирать позицию, Какие-то 20-30% от портфеля загрузиться и попробовать на мини-альтсезоне там прокатиться если биткоин пойдет выносить там 25 26 если он здесь поконсолидируется неделю либо за уровнем 25 если он постоит то альткоин обязательно постреляет но ну, а если мы упадем ко мне вниз очень резко то скорее всего биток и альткоины также вниз потянет теперь смотрите по поводу обновления дна я в это верю ну ровно где-то на 20-30 процентов даю такую вероятность почему потому что очень много индикаторов, как я уже сказал, трубят то, что у нас разворот рынка. Инфляция в США дала признаки первого уменьшения. ФРС начинает смягчать и процентную ставку поднимает уже на самых минимальных уровнях. По-моему, она будет поднята уже на 0,25%. То есть это уже не 0.5, не 0.75. Поэтому, в принципе, все идет по такому смягчающему хорошему сценарию, что все будет налажено. И вот этот 23 год, в принципе, мы можем здесь провести вот в районе там, может и выбьем 30-33, возможно 25-20 обратно на 17-818. Все эти коррекции, либо они будут длительными, затяжными, либо это будет сквизом очень резко вниз. Я не знаю, как это будет происходить. В принципе, если бычий рынок... На бычьем рынке зачастую все происходит как? Все хорошо отрастает. Люди залетают уже в рынок по любым ценам, по высоким. Э, например, с плечами еще. И когда у нас бычий рынок, то обычно очень сильно резко делают лонг-сквизы. Забирает, выбивает тех людей, которые налипают с плечами. То есть рынок скидывает вот этот балласт и потом без них он растет легче. И сейчас ему э, расти почему очень легко? Потому что, во-первых, шортисты. Во-вторых, никто не верит разворот и в рост рынка. И много людей ушли с рынка. Вы посмотрите там по чатам, по ютубам. Очень много людей отписывается. Я могу это сказать и по своему YouTube каналу и телеграм-каналу. Чуть ли не 30-40% с крипторынка людей ушли. И они вернутся, конечно же, когда биткоин уже будет за 30-40 за тысяч. Но когда это еще не произошло, у нас с вами хорошие возможности. В принципе, даже, даже сейчас очень неплохие цены, если рассматривать всю эту историю в долгосрок. Мои действия, которые я предпринимаю сейчас, это те позиции, которые у меня есть там, в альткоинах, например, как по Аптосу. Если я вижу, что у меня какой-то актив сделал X2, я забираю тело, оставляю бесплатные монеты и выхожу в USDT. То есть у меня вот такая цель. Сохранить тоже USDT, бесплатные монеты остаем, если мы летим дальше. И не надо переживать, что ой, мы же летим. А у меня там куча у нас собиралась там USDT. USDT это очень хорошо. Почему я объясню? Потому что когда у нас будет зарождение нового обычного рынка, все те альткоины, которые вы знаете, которые вы любите, но влюбляться ни в коем случае нельзя, я очень часто повторяю, большинство из них, я более уверен, они не повторят успех своих предыдущих там хайов. Они не вернутся по ноте ценовые значения. Они могут не дать такие огромные ясы, как раньше. Но очень много будет возможностей и новых проектов, которые будут очень сильно стрелять. Вот, например, даже на таком рынке Aptos уже с 3 долларов там, э, на 14, да, сколько это мы имеем, ну, то есть он дал 4 икса, то есть меньше, чем за месяц, 4 икса. И вот такие проекты, они будут выходить, и как раз их будут накачивать. За счет того, что, во-первых, рынок разворачивается бычьи это будет хайп, и за счет того, что количество их монет в рынке очень мало. Например, того же Аптоса только там в ноябре, по-моему, или сентябре начнутся там серьезные разлоки. И поэтому до этих разлоков всегда фонды накачивают очень сильно цену. И такие проекты будут давать очень сильные профиты. И вам как раз в эти USDT, поверьте, пригодятся. Ну а если это бычья ловушка, для меня это ничего не меняет, даже, даже если мы, я не знаю на каких новостях, что должно случиться, летим камнем вниз ниже там 15-16 тысяч. Да, там огромный пучок тоже ликвидности теперь остался, который в принципе можно собрать. Но я в это уже меньше верю. И если мы пойдем даже туда и там мы пойдем ниже, опять же таки, я уже высвобождаю и немного высвободил USDT. У меня уже не 20% USDT, а около 35%. Я всегда там усредню. Или докуплю биткоин, как и планировал. Или, или же может выйдет какие-то новые интересные альткоины, которые я э, зацеплю и куплю. В принципе, для меня это ничего не поменяет. Вы же для себя там, принимаете решение самостоятельно, выбираете для себя свою стратегию, как действовать. Лично я все это дело усредняю 3-4 ордерами, и у меня плюс-минус выходит нормальная позиция по той или иной монете, в которой я потом принимаю решение о фиксации прибыли, там, забирать тело, или ждать дольше, побольше профита. Да, все это будет, конечно же, зависеть от того, насколько той или иной проект развивается и на какой стадии рынка. Мы находимся, если данное видео было интересным, поддержи его лайком, пишите комментарии, что вы думаете по этому рынку, это у нас уже разворот, бычья ловушка, что лично вы ждете от рынка и как вы действуете, пишите, будет мне интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, а на этом у меня все, друзья, всем желаю удачи, всем профита, всем пока!